Церемония вручения дипломов МБА состоялась в императорском сале Казанского университета при участии ректора Ильшата Гафурова. Вы сегодня также будете получать и диплом МБА Казанского федерального университета, и сертификат АМБА. В высшей школе государственного и муниципального управления Казанского университета стартовала программа обучения кадрового резерва президента Республики Татарстан. Кадры сегодня решают все. Человеческий капитал никто не отменял, как сказали Мудрые люди, что можно все построить, но этим должны руководить люди, подготовленные люди. Выставка «Собор Казанской иконы Божией Матери. Возрождение» открылась в главном здании Государственного музея изобразительных искусств Республики Татарстан. Все навыки, наработки, наши фонды, наш интеллектуальный потенциал, не только нашего музея, естественно, а всего музея сообщества, он был востребован.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 В Казанском федеральном университете стартовал конкурс на присуждение стипендий первичной профсоюзной организации студентов. На выплаты могут претендовать отличники учебы, обучающиеся в очной форме обучения и на контрактной основе. немаловажно и активное участие студентов в разных сферах деятельности. Участниками конкурса могут стать студенты 2-4 курсов бакалавриата и второго курса магистратуры Казанского университета, которые состоят в Общероссийском профсоюзе образования.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 разных взглядов на жизнь вообще, разного рождения, разного веросповедания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 до 26 сентября. Анджимини Баева, Биолетта Басова, Универньюз. Пресс-показ выставки ⁇ Глобальный мир татарской книжности ⁇ состоялся в Национальной библиотеке Республики Татарстан. Экспозиция предлагает заглянуть на редкие книги и рукописи сквозь призму развития татарской культуры. Побывала в стенах библиотеки наш корреспондент Диана Желенкова. Артефакты, представленные на выставке, охватывают различные эпохи прошлого тысячелетия. Посетители могут увидеть древние эпитафии, эволюцию почерков, символы эпохи Золотой Орды и другие книжные памятники. Экспозиция дополняется современными элементами. Это цифровые экспонаты и аудиоотрывки из радиотрансляций. Свой вклад в организацию выставки внес Казанский федеральный университет. Книги из Фонда научной библиотеки имени Николая Лобачевского представлены в разделе «Исламская эстетика», с которого и начинается путешествие. По выставке. Именно здесь выявляются самые ранние памятники тюрко письменности, созданные именно в нашем регионе и на разных языках. Перед нами персидская рукопись и также мы показываем образец переплета, также 17 века. В числе экспонатов Казанского федерального университета и рукопись на тюркском языке с элементами использования русского языка, что показывает очень раннее взаимодействие двух разных культур. Также часть рукописей из фонда библиотеки КФУ представлена в цифровом формате в виде постеров. Вот так, например, несколько изданий оливбы уже на кириллице, которые выходили с 1939 года, представлены здесь. И также рисунки из рукописей, рассказывающих о событиях. Тех Первой мировой войны с изображением солдат также завершают эту выставку. Так что очень символично, что начинается выставка и завершается э, книжные части выставки именно с наших э, экспонатов. Уже сейчас можно посетить выставку ежедневно с 11 до 20 часов. Отметим, что ее открытие посвящено Году родных языков и народного единства в Татарстане. Диана Желенкова, Ленар Двлитяров, Универньюз.